давайте мы закончим решение нашей системы то есть просто подставим данные эти данные у нас были даны чуть повыше вот они вот э, сила значит вот приложенная значит нагрузка и вот геометрия ну, давайте подставлять сразу то есть ZA минус t у нас равно p, а p у нас чему равно? извиняюсь, а p у нас равно. почему а же у нас равно p? а вот p у нас 5 корень из двух, да? p равняется 5 корень из двух. Значит, минус 5 корень из 2 умножить на косинус 45, то есть корень из 2 на 2, равняется нулю. Далее, yA плюс yC у нас минус Q, минус 20. Здесь у нас что? Минус T, то есть 5 корень из 2 умножить на синус 45, то же самое, корень из 2 на 2 равно нулю. И последний значит yc умножить на ac, ac у нас это что было, ac у нас э, равно 0,4 метра умножить на 0,4 минус m, m у нас было равно вот 5 ньютон на метр, то есть минус 5, минус q это у нас 20 умножить q это у нас где приложено? В точке Е. E. А у нас АЕ e здесь задано. АЕ. E. Вот интересно. А e я здесь не вижу. Я не в решении не вижу. Где у нас АЕ? АС равно 2 bc Может здесь отпечатка? АС равно 2 bc Ну, допустим, ладно. Это то есть 0,4, а это 0,2. АЕ. А, а, это стоп. Извините. Это же, конечно, это вес. Q, это, да, у нас дано это. Это АЕ это вес, значит, он приложен в центре тяжести. Это середина, раз однородная балка. Значит, АС у нас 0,4, это, значит, половина 0,2, 0,6, и того половина это 0,3. Конечно же, все у нас есть. Мы записываем здесь вот 0,3. Дальше у нас что? Минус Т, то есть 5 корень из 2 умножить на корень из 2 на 2 умножить на АВ, это 0,6. Равняется 0. И вот теперь у нас имеется вот такая система уравнений. Система уравнений. Мы готовы приступить к ее решению, но сразу смотрим. У нас вот в этом уравнении одно неизвестное, то есть оно решается. В этом уравнении одно неизвестное, оно тоже решается. Подставляя найденное отсюда yc сюда, мы получаем систему третьего уравнения, то есть для определения третьего неизвестного. Ну вот и все, в общем-то, z zA у нас равняется 5 умножить корень из 2 на корень из 2 это 2 то есть равняется 5 ньютон далее из этого уравнения из этого уравнения у нас что следует yc равняется ну, значит, вот эти все вычисления это у нас значит, единичка это все сокращается 5 на 0,6 это у нас 3 то есть это у нас все 3 20 умножить на 0,3 это 2 на 3 это 6 это 6 то есть у нас получается yc равняется, это что, 5 плюс 6 плюс 3 делить на 0 и 4. Или э, 8 и 6 это у нас что, 14 на 4 десятых, то есть умножить на 4 на 10. То есть равняется 140 делить на 4. Ну, проще говоря, 7 умножить на 2, это будет 7 умножить на 5, это будет 30 ньютон ну и осталось подставить значит вот это все во второе уравнение и y -a у нас будет равно чему минус уц то есть минус 35 плюс 20 плюс 5 плюс 5 потому что здесь у нас тоже все это в единицу превратится и получится минус 35 плюс 25 это будет минус 10 Ньютон. Вот мы решили нашу систему. У нас вот такие возникают три э, реакции. Знак минус говорит о том, что у нас, значит, повторяю, рекомендую, чтобы просто не путаться, просто заменить. То есть у нас yA, вот это yA, направлен не таким образом, а вот таким образом, yA, и мы, соответственно, уже вот получили этот, тогда пишем здесь, что мы получили модуль, то есть yA, у нас именно модуль, равен, что 10 ньютонам, 5, 10 и 35, задача, которая была поставлена, определить реакции шарнира и опоры, выполнена, давайте сверимся, вот система из трех уравнений. Вот сумма проекций всех сил на оси Х и У. И сумма моментов относительно точки А, как вы видите. Где-то то же самое. Вот геометрия вычислена. И дальше подставляют вот в том же порядке, подставляют минус 10, 35 и 5. Ну вот, минус 10, 35 и 5. И э, задачка тоже является статически определимой, она решается только с помощью уравнений статики.